Провокации против совхоза имени Ленина и Павла Грудина для некоторых граждан превратились в профессию. Очередную съемку запечатлила жительница нашего родного совхоза. Выдаем ее в эфир без комментариев. Опять что-то снимают. Вот этот в красном, он с камерой. А тот вон с листами стоит и рассказывает, что нужно говорить. Непонятно, что это то ли это какой-то жилец, то ли кто машет руками, учит, что нужно сейчас сказать. вот тварюги, а? все, женщина идет сзади, а эти вот там впереди. вон мужик с папкой возле красной машины. к сожалению, крупнее не получается. И вот идут, снимают, все. Угу. Автобус тут мимо. Клубничку сняли, которая была. Скотины. Хотелось бы пожелать актерам подлинных сюжетов вспомнить о том, что они пока еще являются работниками муниципального учреждения культуры и в рабочее время должны заниматься прямыми обязанностями, а не прогуливать. Хотя, чего мы хотим от таких безответственных педагогов, которые могут позволить себе пить и курить на порогах Дома культуры, где это делать запрещено? Не теряйте оптимизма, товарищи. С вами был ТВ Софос. Верьте, победа будет за нами.